Ты понимаешь, 19 лет и ты летом так и не купался, а когда тебе будет 30, ты поймешь, что ты съездил на море там от силы один раз, понял? А в конце, когда тебе будет 60, ты поймешь, что ты шел всю жизнь и а ради чего? А ради чего? Во благо твоих детей, так дети бы и так были. И ты понимаешь, что жизнь прожита просто ежедневной бытовой